Всем привет, уважаемые подписчики, наши потенциальные клиенты. Вы на канале Стройгарант Анапа. С вами я, Александр Никиенко. Мы вновь в коттеджном поселке Звездный, где у нас уже построено около 30 коттеджей, и планируем дальше строиться. Кто следит за нами? Вот, вы все знаете, вы в курсе всех событий. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, рекомендуйте нас, а мы будем делать для вас интересные видео. Сегодня будем делать обзор коттеджа 130 квадратных метров, где у нас три спальни, коридор и санузел на втором этаже, спальня, санузел, коридор и большая кухня-гостиная на первом этаже. Коттеджный поселок Звездный у нас находится в 4 километрах от моря. Это песчаный пляж Витязева. 8 километров до Анапы. По коммуникациям здесь у нас уже есть свет 15 киловатт, вода центральная, это там у нас находится септик индивидуальный. Коттеджный поселок Звездный у нас, это один из наших поселков. Есть также Жемчужина, 220 коттеджей, морской 250 и точечная застройка в станице Гастагаевской. Здесь у нас 5,4 сотки земли. Стоимость данного дома под ключ полностью юридическое сопровождение 5600. Давайте посмотрим, оставайтесь с нами. Сразу мы попадаем в такой интересный коридор. Дом полностью, как я сказал, под ключ. Мы вешаем еще сюда котел. И при заключении договора ставим радиаторы. А, здесь у нас подогрев пола идет. Также в санузле и кухня-гостиная. То есть везде, где плитка, мы сделали обогрев пола. Ламинат 34 класса. Высота потолков 3 метра. Лестница на второй этаж из избука. Это самая качественная порода древесины. Можете проверить, сколько она стоит. 120 тысяч рублей. Вот Здесь у нас большая кухня-гостиная, вот такие светлые тона, вся разводка под сплит-систему, все розетки, все это есть. Вам осталось только установить люстры и сантехнику, и то в этом мы вам поможем. Здесь у нас выход на террасу. Терраса а, в данном доме идет с утепленной крышей, вот. Мы в конце выйдем на террасу тоже. Теперь давайте посмотрим второй этаж. Газоблок 24 сантиметра, потом 5 сантиметров идет каменная вата и декоративная штукатурка Баумит. Это пыли, влага, грязи отталкивающая. Производитель дает гарантию 30 лет. И в свойство добавлен лак, чтобы он, в отличие от караеды, не выцветал, не выгорал. Давайте пойдем на террасу. Вот мы на террасе, 20 квадратных метров, в общую площадь это мы не считаем, поэтому если застеклить, установить сплит-систему, то это прям будет дополнение к общей квадратуре. Друзья, в коттеджном поселке Звездный, рядом здесь хутор Красный Курган Там есть садик, люди санапы Анапы возят в этот садик Потому что он очень такой, говорят, современный И место есть очень хороший. Продуктовый магазин также здесь 500 метров Но мы здесь планируем прямо в поселке построить продуктовый магазин И автосервис вот. Ближайшая школа это у нас Витязево, это Цыбанабалка, Поликлиника, больница 03, там администрация, все там Поэтому, если вам понравился данный проект или конкретно вот этот дом, вы можете позвонить нам в офис отдела продаж, номер вы видите на экране, задавайте вопросы, мы рады вообще слышать о том, что вы говорите, будет всегда обратная связь, вот, поэтому рекомендуйте, оставайтесь с нами, всем удачи, всем пока!